Всем привет, ребят! На повестке дня сегодня будет биржа Biswap и мы разберем экспертный режим. Да-да-да, именно экспертный, потому что торговать теперь на Biswap стало намного удобнее, проще. Взглянем на преимущества да, данного режима. Я более чем уверен, что большинство из вас не знает даже, что он появился. Децентрализованным биржам, таким как Biswap, сейчас тяжело давать конкуренцию, таким, например, как Binance, да, потому что на Binance очень много там фишек, преимуществ, которые нам знакомые, которые нам удобны и которые дают огромные возможности и гибкости для торговых стратегий трейдера. Но, Дексы, подтягивайся в этом направлении. И как раз с одной из таких направлений сегодня и разберем. Поэтому давайте начинать. Поехали. Также перед тем, как начать, рекомендую залететь в мой телеграм-канал. Я разыграю там немножко токенов BSV. Ну, мини-конкурс такой к этому видео. Условия будут очень легкие, поэтому залетайте, буду рад видеть каждого. Итак, мы находимся на главной странице BISWAP. Кто первый раз не знает, что это за биржа, посмотрите, у меня на YouTube-канале есть целый плейлист о данном DEX. Ну а вкратце мы здесь обмениваем, покупаем, продаем криптовалюту, торгуем, стейкаем, фармим и зарабатываем и приумножаем наш капитал. В сети Binance Smart Chain это второй DEX по популярности и заблокированным TVL по объему оборота. И смотрите... Какие преимущества для торговли? Ну, во-первых, если мы нажмем на кладочку Exchange, да, нам уже стала доступна вот такая вкладочка Buy Crypto. Мы можем пополнить через Fiat, либо через Binance Connect, кто не смотрел мое видео, вот справа вверху ссылочка, обязательно посмотрите, подробно рассказал, как это сделать. Или через Merkurio, то есть это для тех, кто хочет за Fiat с банковской карты приобрести криптовалюту. То есть это уже на DEX есть, это круто. Также, когда мы делаем любую покупку или продажу криптовалюту, мы пользуемся одной из самых низких комиссий в сети Binance Smart Chain, а именно 0,2%. И более того, мы имеем возможность получать возврат этой комиссии до 50%, и она у нас падает вот сюда. Вот этот кошелечек, видите, у меня 3,2 BSV, где я могу нажать виздрав и вывести комиссию. То есть торгуем, еще и получаем возврат за комиссии. Круто. Поехали. Теперь смотрите по экспертному режиму. Где его найти? Вот видите, мы можем прямо отсюда нажать вот эту вкладочку. И мы переходим в экспертный режим на бирже BISWAP. Также вы можете нажать на вкладочку Trade. И сразу нажать на экспертный режим. Вы тоже попадете именно сюда. То есть есть такие два варианта быстрых зайти именно в этот режим. Теперь здесь торговать стало на самом деле одно удовольствие. Здесь внедрили сюда вшили от Trading View график, где мы сразу видим, что происходит на графике, и можем это анализировать. Здесь на настройках вы можете выставить цвет свечей и цвет там графика белый или черный. В общем, под себя все это дело настроит. Здесь вы можете переключать минутные таймфреймы, 30-минутные там час, день, которые вам там удобнее да, для вашей стратегии торговли. Здесь, когда вы... Вот, видите, активы, э, ищите, вы можете нажать на нем, и у вас включится тот график, который вас интересует. Сейчас, сейчас открыт график BNB к BSW, да. Вы можете, например, здесь, где вот BNB, выбрать USDT, и у нас появляется перед нами график, э, ну, для меня лично более удобный, я практически все торгую к USDT, и вот график USDT Biswap. да. Теперь перед покупкой или продажей там, токенов того же там, BSV, вы можете проанализировать ситуацию прямо вот здесь. Например, вот если перейдем давайте на дневной таймфрейм, это более старший таймфрейм, где наиболее ясна картина, что происходит на рынке. Здесь по бисвапу мы, возможно, даже нащупали дно. Я, кстати, снимал видео, говорил, что 15 центов, 17, возможно, будет дно по бисвапу. Если отсюда ниже уже не упадем, то, возможно, действительно оно так и произойдет. Вот здесь для себя, что я вижу, например, как я смотрю на эту картину, какие я получаю преимущества. Я беру, например, вот здесь, да, линию тренда. И беру, вот она, с 21 июля мы идем в падающем таком, ну, для меня это, да, если так провести, для меня это падающий клин. Падающий клин – это фигура бычья. И мы имеем выход с этого клина. Здесь видим даже закреп с этого клина. Поэтому, кто не покупал, естественно, у меня уже позиции по BSV набраны, они находятся, монеты в стейкинге, то вот как раз вот при торговле, когда цена пришла и протестировала опять 18 центов, здесь можно смело брать, было э, активно покупку, да, и, и выставлять буквально там коротенький стоп. Если вы торгуете, а если вы инвестируете, то вы набираете просто там длинную позицию, и долгосрок. То есть в моменте вот эта вся история, да, она дала бы мне анализ и принятие решений. То есть молниеносное и быстрое. Также вот здесь я, например, для себя могу отметить для себя уровни, да, сопротивления. До каких цена там может дойти. То есть здесь я вижу 26-27. Цена может встретить сопротивление. И вот этот уровень, да, где находится там огромная ликвидность, район 35-40 центов BSV даже с текущих. Если биткоин не будет хандрить и не посыпется камнем низ, то BSV может смело прийти к этим целям, а это практически X2, например, с текущих. Это я говорю к тому, к примеру, если вы еще не держите это BSV и готовы присмотреться к покупкам, можете взять перспективный токен в себе в портфель. Ну, а глобально, конечно же, я вижу возврат цены и к доллару, и к двум долларам. Так как DEX очень хорошо развивается, постоянно заключаются новые и новое партнерства. Поэтому, я думаю, на развороте рынка, на обычном забеге, я думаю, с этим проблем у них не будет. То есть здесь круто, да? Вы можете, например, выбрать те же BNB и сразу купить, вот, например, хочу я купить 50BSV, да? Ставим сюда и мы видим, что это будет в эквиваленте 10 долларов. 50 BSV это будет 0.03. То есть здесь что классно, что вы можете торговать не только там к USDT, а к любой криптовалюте. Вы можете за Cardano купить, например, BSV, за биткоины, за эфириум. То есть здесь на DEX это максимально удобно и с минимальными комиссиями. Ну а кто, ребят, не знает, как работать с Trading View и хочет углубленно изучить его, то... Biswap предоставляет такую возможность. Я ссылку оставлю под видео в описании. Обязательно прочитайте вот эту статью. Она очень полезная. И вам, как новичку, например, вы здесь полностью поймете, как что работает, как настроить трейдинг вью. В общем, это реально повысит ваши знания и навыки пользования данным экспертным режимом. Обязательно прочитайте ее и пользуйтесь. Также по дорожной карте у них прописано в первом квартале, здесь добавят еще и фьючерсную торговлю. То есть мы сможем уже как на централизованной бирже, кто там любит работать с кредитными плечами, заниматься и работать здесь, торговать фьючерсами. А если будет фьючерс, так понимаю, здесь будет лимитные ордера, то есть мы сможем поставить лимит на покупку, лимит на продажу, стоп-лимиты. И это уже более-более будет у нас приближенно к централизованным биржам, где, как вы знаете, в последнее время опасно хранить свои активы. А здесь нам нужно только подключиться своим кошельком Metamask, например, и пользоваться данной биржей. У вас есть ключ сид-фразы, и эта криптовалюта принадлежит только вам, а не кому-то еще. И кто еще не зарегистрирован на бирже BISWAP, я вот даю вот такую реферальную ссылку, уникальную, и даю вам максимальную скидку, которая возможно 50% на все торговые комиссии операции, которые вы будете проводить на бирже. Ссылка тоже под видео в описании. И не забывайте подписывайтесь обязательно на все соцсети uh, BISWAP, особенно это Twitter, Telegram. Там они дают множество информации, выкидывают новые партнерства. Вы можете там следить за ними и участвуйте в их акциях, где вы можете постоянно получать возможность заработать токены BSV. Ну и также, кто хочет, если вы медийная личность или хотите начать, участвуйте в программе Space Agents. Если вам нравится данный DEX и вы заинтересованы в его развитии, ссылки, опять же, под видео все в описании. Залетайте, читайте, пользуйтесь и наслаждайтесь DEX-ом BISWAP. Кому данное видео было полезным, интересным, поддержите лайком, пишите комментарии, обязательно, что вы об этом думаете. Залетайте в телеграм канал там будет конкурс, обязательно разыграем монетки BSV.